когда посещаешь вот такие вот интересные места, заброшенные, да? Иногда тебе встречаются такие вещи, которые ты даже не ожидаешь увидеть. И вот я здесь гулял, зашел вот в такое местечко, и я увидел опять эксклюзивчик. А что? Это старинные барана. То есть, чтобы боронить землю. Вот это вот я только видел в музее. Но чтоб вот так вот заброшенной деревни они валялись, я, честно говоря, удивлен. То есть это что? Типа вот досок. Они такие вот выгнутые. Да. Вот такие вот. И насечены вот такие вот насечки. А в этих вот насечках вставлены камушки. Камни, между прочим, очень острые. У меня товарищ, когда пытался один вытащить, порезался. Вот. То есть вот я наткнулся на старинные барана. То есть барана, они предназначены для чего? Чтобы разрыхлять землю. Вот. Вот такая вот интересная штукенция кто бы мог подумать вот. поэтому посещать вот такие вот деревни очень полезно ну вот все иду дальше